Всем привет! С вами Максим Муромцев. Вы находитесь на канале Natan Group. Это обзор квартиры после ремонта, микрорайон Видный, город Тюмень. Квартира – это евродвушка, общая площадь 78 квадратных метров. Работы выполняли по дизайн-проекту, который разрабатывала наша компания. Сейчас мы находимся в кухне гостиной я в деталях сейчас расскажу что мы здесь сделали здесь у нас сейчас стоит угловая кухня изначально от застройщика вот этого участка стены не было мы его выстроили для того чтобы сформировать здесь нишу вот под этот пенал дальше мы сформировали углы все в 90 градусов чтобы у нас гарнитур четко встал у нас на столешнице выполнен еврозапил если бы у нас вот углы не были выведены в 90 градусов, то это реализовать было бы невозможно. Для чего мы еще возвели вот эту стену? Стена от застройщика была вот здесь, коридор у нас длины. При входе в это помещение за счет того, что у нас здесь сформирован простенок, выключатели расположились вот на этом месте. В противном случае, выключатели у нас были бы вот здесь. И участок вот этого финала было бы с этой стороны видно. После того, как кухонный гарнитур был установлен, мы укладывали фартук почему именно так а не наоборот чтобы у нас не было на кухонном гарнитуре никакого плинтуса и корректно сформированный шов между столешницей и фартуком рабочей зоны здесь у нас выполнено несколько а, видов освещения первый это подсветка рабочей зоны кухни а, и второе вот в этом участке а, у наших заказчиков будет стоять обеденный стол у него сделаны вот такие необычные шары Напольное покрытие у нас выполнено следующим образом. В зоне кухни у нас керамогранит, это у нас фабрика эталон. А в зоне гостиной комнаты, как и по всей площади квартиры, у нас кварцвиниловая плитка, клеевая, двухмиллиметровая, фабрика модулео. Суть, значит, следующая, у нас вот эти оба покрытия сопряжены так, что нет никакого перепада, нет никакого порожка. У нас выполнено все это в одной плоскости. Для того, чтобы добиться такого результата, нам пришлось сначала укладывать керамогранит, да, высота получается вместе с плиточным клеем получилось примерно 12-13 мм, после чего подливать всю плоскость квартиры а, под высоту а, керамогранита с отступом 2,5 мм, чтобы у нас шов в этом участке, участке сошелся четко. И дальше мы просто вот этот шовчик между кварц кварцвинилом и керамогранитом. Сделали силиконовой затиркой. В кухне-гостиной мы реализовали следующие идеи. Это фальш-стены в зоне окон, чтобы закрыть радиаторы отопления. Это бесщелевой натяжной потолок системы Крап со скрытыми получается, нишами под карниз и под светодиодную ленту в зоне 3D-панелей. На этом объекте, по задумке дизайнеров, мы реализовали вот такие 3D-панели. Они у нас выполнены из фанеры, то есть мы делали их на заказ, на ЧПУ. После чего а, производили здесь монтаж и делали уже непосредственно покраску. У нас изначально, когда подбирали мы материалы, а, мы нашему заказчику предложили три варианта, из чего можно их изготовить. Первый вариант – это был фибробетон. Второй вариант – это был НДФ. И мы остановились на третьем варианте – это фанера. Объясню почему. Потому что фибробетон стоил дороже в два раза, да, из фанеры получилось в два раза дешевле. То есть это самый оптимальный вариант. Эффект примерно тот же самый, что и на фибробетоне. Визуально выглядит одинаково. По нашему проекту здесь у нас будет располагаться большой телевизор, снизу у нас подвесная тумба с выкатушками с ящиками и вот в этом участке у нас будет стоять биокамин. В кухне-гостиной мы разделили зоны на кухонную зону, на гостевую зону и на рабочую зону. В этом участке у наших заказчиков компьютерная зона. Здесь у нас от застройщика была выстроена стена. Часть вот этого простянка мы демонтировали и поставили вот такие рейки из клееного бруса, которые выкрасили в белый цвет и зафиксировали между напольным покрытием и покрытием натяжного потолка. Для чего мы это сделали? Чтобы зонирование у нас в этом помещении так или иначе было. И для того, чтобы свет сквозь вот эти рейки проходил в это помещение. Многие заказчики спрашивают, из чего складывается стоимость за ремонт. Я объясню, она складывается вот из таких мелочей, когда доска стоит на полу, она как-то зафиксирована. То есть не просто так, что ее поставили, она как-то зафиксирована, никто не знает как. Дальше, как сделана подрезка. То есть подрезка четко в пол, нет никаких зазоров дополнительных, все выкрашено аккуратно. Вот из таких мелочей, из мелочей, как с натяжным потолком, как стыкуется плинтус, как делаются 3D-панели, из них складывается стоимость. И иногда эта стоимость, она бывает заоблачной. Но в таких деталях как раз и получается объяснить а, саму ценность такого ремонта. Смотрите, вот эта панель у нас размером 60 на 60, панель выполнена из фанеры, она довольно тяжелая. Плюс ко всему, эту панель а, немного повело, когда она приехала на объект и стояла на объекте. Чтобы ее зафиксировать, мы ее, а, получается, просверли в четырех местах, прикручивали, потом все это шпатлевали и только потом красили. То есть это не просто. Панелька приклеенная на стенку, а да? это перестраховано, чтобы потом ничего не отпало. В этом участке мы столкнулись с проблемой. Когда у нас мебельчик устанавливали кухонный гарнитур, мы выявили, то, что у нас здесь не хватает примерно 5 сантиметров. Гарнитур выпирает из-за этой стены. Плюс с этой стороны у нас был зазор примерно тоже сантиметров 5, см. то есть стена чуть тоньше была и вот здесь был зазорчик 5 сантиметров. Что мы сделали? Мы собрали короб из гипсокартона, мы его собирали не на профилях, а просто, получается, отфрезеровали, склеили на монтажную пену, сделали такую сборку, целый короб, и приставили его сюда, после чего также вклеили. Вот, и после этого уже по готовому обклеивали все обоями. Тем самым у нас теперь кухня стоит заподлицо вот с этим участком, и здесь зазор у нас сделан минимальный, примерно где-то 8-12 миллиметров от самой кухни до стены до этого здесь была вот такая щель вот сейчас я говорю о мелочах да из которых складывается стоимость за ремонт вот заготовки они сначала эти сделали закладные после чего получается чтобы натяжной потолок не разошелся при монтаже светильника да мы заморочились поехали в рекламную кампанию. и вот такие вот а, вырезали в рекламной компании термокольца для чего для того чтобы приклеить натяжной потолок разрезать его после чего вставить светильник а, так как в природе таких колец изначально нет почему потому что светильники данные не предназначены под монтаж натяжных потолков вот. то есть вот из этих мелочей из того времени насколько мастера много затрачивают вот на такие поездки разъезды по магазинам доставки какие-то уникальные вещи складывается стоимость всего ремонта Сейчас мы находимся в спальной комнате. Что здесь технически было сделано? Вход в это помещение у нас располагался примерно вот здесь. Вот. То есть с той стороны часть простенка и с этой стороны тоже часть простенка. И кровать по-нормальному здесь было поставить невозможно. Мы заложили проем, перенесли дверной проем вот сюда, чтобы дверь у нас распахивалась внутри помещения. С этой стороны выстроили стенку из гипсокартона. Да, под шкаф сформировали, соответственно, расположили на ней проходные переключатели, как и во всех своих ремонтах. Вот здесь у нас расположился шкаф, здесь у нас будет стоять а, двухспальная кровать, напротив будет располагаться телевизор, в зоне получается изголовья кровати у нас выполнены рейки, там также у нас а, будет стоять прикроватная тумба. Здесь у нас шкаф получается полноценный с выкатушками, с этой стороны у нас распашные на типонах вот такие вот ящики. Все в точности, как в дизайн-проекте. Здесь у нас представлено несколько видов освещения. Это центральное освещение, это споты в зоне, получается, кровати. Люстра, она больше выполняет такую декоративную, на самом деле, функцию. Дополнительное освещение в изголовье кровати, подсветка получается... На натяжном потолке сделано. И с одной из сторон у нас над прикроватными тумбами вот такие два бра свисающих. Вот в этом участке, в зоне, получается, где у нас тумба будет прикроватная стоять, у нас выполнены рейки. Рейки клееные, из клееного дерева, опять покрытые просто краской. Да? Тут вся суть в чем? Опять же, в подрезке этих рейк. То есть рейки подрезаны не на разных высотах, а четко до кондиционера и после кондиционера также реки по одной вертикали продолжаются. Это тоже кропотливая работа, на которую уходит много времени. С чем мы столкнулись по этому помещению, я вот расскажу. У нас здесь декоративка по стенам сделана. И когда мы декоративку делали, наши дизайнеры подбирали в магазине. Получается, декоративку там было одно освещение. Заказчики согласовали эту декоративку. Мы привезли декоративку на объект, мастера ее нанесли на стену, после чего пришли заказчики на объект и увидели абсолютно другую декоративку, нежели та, которую мы отправляли им по фотографии. То есть, что произошло? Там было освещение одно, здесь освещение другое. И у нас получилась комната по проекту не в серых тонах, а в коричневых. Фотки я вам сейчас тоже прикладываю, чтобы вы это посмотрели, потому что нам пришлось что дальше делать? по той декоративке наносить за свой счет покупать новую декоративку наносить новую декоративку на стены это соответственно затраты и на материал и дополнительно на работы на оплату мастеров вот поэтому с этим вопросом надо быть повнимательным. если вы подбираете декоративку себе в помещение то берите планшет в магазине приезжайте в помещение в котором будет тот цвет который у вас уже планируется а ни в коем случае не подбирайте декоративку под уличным освещением дневного света, да, потому что она у вас точно будет различаться, как в нашем случае. Мы сейчас находимся в детской комнате, здесь будет жить девочка. А по желанию заказчицы было слоники, шарики, вот все что-то такое розовое и легкое. Позиция заказная, по-моему, с Воронежа. В общем, кому интересно, можем ссылку оставить в описании. По дизайн-проекту у нас укладка напольного покрытия, идет под 45 градусов вот. при такой раскладке напольного покрытия и монтажа надо учитывать обрезь то есть это примерно плюс еще 15-20 процентов к стоимости напольного покрытия ванная комната это отдельная история когда заказчики к нам пришли значит за дизайн проектом они сразу сказали нам о том что по ванне у них уже есть готовое решение и надо просто подогнать его в размеры этого помещения вот. Эта квартира была с отдельной ванной комнатой и еще отдельно санузел с унитазом. Из того помещения значит, решили сделать гардеробную комнату, а из ванны решили сделать ванну совмещенную с санузлом. Помимо этого заказчики хотели здесь видеть стиральную машинку, а дальше они хотели здесь видеть раковину, ванну, они хотели видеть здесь сушильную машину, гигиенический душ, унитаз. Вот, помещение маленькое, компактное. Значит, из сложности, что у нас здесь было? У нас здесь часть плитки идет, это кабанчик, часть обычной плитки. Вот, у кабанчика проблема какая? На заусовке, то есть, когда мы запиливаем плитку под 45 градусов, получается, часть идет плитки резаной, часть идет плитки заводского реза. Получается, нам надо было придумать сопряжение этого участка. Мы реализовали это вот таким образом. Плитку, получается, часть отпиливали, переворачивали и стыковали с другой плиткой. Также из сложностей у нас в изголовье ванны расположились вот такие ниши. Вот Ниши тоже заусовка под 45 градусов, это не просто так. То есть у нас Марат здесь, мастер, работал, он все дошлифовал до вручную, чтобы довести до идеала, да? а потом, соответственно, это все затиралось. Но Этим все не обошлось, когда Марат здесь работал. После этого здесь работал другой мастер по потолкам. вот И он вот эту всю плиточку, мы ее уголочки не защитили, он все ее поскалывал. Марат здесь два раза перекладывал вот эти ниши. То есть заусовка под 45, дошлифовка и все прочее. Это такие тоже детали, но тем не менее они есть и они очень много времени отнимают. Вся мебель, что в ванной комнате, что в кухне что получается в спальной комнате это все позиции заказные здесь у нас ванна СТИТ она у нас установлена, это акрил она у нас э, встроена получается в стену э, сначала сделана полностью гидроизоляция вот этого участка, после чего э, квадратная профильная труба алюминиевая по периметру ванна вставлена, сделана также дальше гидроизоляция, плюс ванна сделана СТП-шкой автомобильной э, виброизоляционной после чего покрыта напыляемым утеплителем. Вот, То есть она сейчас довольно-таки тихая, жестко зафиксирована. Вот, и вот в этом участке у нас остался ревизионный люк. То есть мы, когда тумбу делали, мы сделали ее специально. По проекту у нас два ящика было, или три. Здесь один ящик для того, чтобы снизу у нас был доступ под ревизию. Вот такие детали тоже, которые здесь прорабатываются. Вот. И ванна вот эта стенка у нас рассчитана таким образом, чтобы сюда встала тумба и вот эта вот подвесная раковина. Да. Здесь у нас реализована вот такая стеклянная шторка. Что еще хочу сказать. У нас здесь стоит слив-перелив, получается, на ванне. Снизу шланг-подводка для того, чтобы можно было ванну наполнять прямо отсюда. Сейчас мы находимся при входе в эту квартиру что мы здесь сделали как обычно у нас здесь будет встроенный шкаф здесь у нас вот такая будет вешалка быстрого доступа снизу пуф внутри шкафа у нас слаботочный щит со всей квартиры заведена получается в этот щит вся получается линия тв и интернет дальше у нас силовой щит напряжение. сверху у нас трансформаторный щит который отвечает за все светодиодное освещение на данном объекте я вам сейчас хочу одну деталь сказать про кондиционирование на вот этом жилом комплексе. Сейчас, как правило, уже нигде нельзя вешать значит, на фасады здания в неположенных местах внешние блоки кондиционеров, и этот жилой комплекс не исключение. Значит, что мы здесь делали? У нас в этом помещении получается... В этой квартире у нас вот с этой стороны разрешено повесить внешние блоки кондиционирования, а трассы под кондиционеры и сами внутренние блоки у нас расположены в трех помещениях. Получается, первый блок у нас расположен внутренний вот здесь. Соответственно, что бы мы могли сделать? Мы могли просто не запариваться да, и внешний блок кондиционирования повесить за этой стеной, но тогда мы бы получили предписание. Точнее не мы, а наши заказчики впоследствии на то чтобы устранить значит оттуда убрать блок внешний и переместить его в положенное место значит мы заложили трассу сюда протащили по потолку трассу в тот участок сброс конденсата получается трубки мы вывели в канализацию вот туда то есть у нас получается штраба идет туда потом идет туда штраба и еще по потолку вся трасса уходит туда дальше получается с других помещений у нас со спальной комнаты внутренний блок кондиционера находится здесь. Мы тоже, получается, его через стену проводили к внешним блокам там. Получается, дальше мы уходим в помещение детской комнаты. В детской комнате у нас внутренний блок кондиционера находится вот здесь. Соответственно, мы могли также внешний блок повесить тоже здесь, да? но также получили бы предписание. У нас заштроблено, потом уходит вот здесь вот под фальш стенами. У нас идет под уклоном э, трубка конденсата из полипропилена. Она уходит через ту комнату. Э, получается, потом она вот здесь уходит. И вся эта трубка конденсата у нас уходит вот сюда. Вот. То есть у нас вот здесь вот так вот э, все это по стене уходит. И здесь у нас небольшая спайка. И потом все это добро у нас уходит вот туда вот. И подключается уже вот здесь. Дальше у нас трубка кондиционирования, вот сброс конденсата идет вот там гофрой. Расскажу небольшую значит, историю. Работали в прошлый год на этом жилом комплексе вот, и подрядчики по кондиционированию значит, Особо не заморачивались, не смотрели, значит, фасад здания, где можно весить внешние блоки кондиционирования. Мы работали вот на том доме, вот, работали на 14 этаже. И что произошло? Мы, значит, прораб приехал, кондиционерщики спросили куда навесить внешний и внутренний блок, прораб сказал, как бы вам виднее, они навесили там, где нельзя было его навешивать, там, где трубка конденсата не должна была капать в тот участок, значит, где ходят пешеходы. Вот. В итоге кондиционер повесили, предписание выписала управляющая компания заказчикам нашим. Наши заказчики соответственно к нам, что мы неправильно сделали вывод трассы кондиционирования, а именно трубки конденсата. Вот. Мы на 14 этаже работали, пришлось нанимать альпинистов для того, чтобы они по наружу, по фасаду здания провели эту трубку конденсата в положенное место. И обошлось нам это удовольствие по-моему там тысячу пять рублей. Плюс затраченное время и нервы. наших заказчиков и еще и управляющих поработала. С этим надо быть повнимательнее, если на фасаде здания разрешено отведенное место под внешние блоки кондиционирования только туда и можно их навешивать. Сейчас еще один раз хочу акцентировать внимание на сопряжение напольных покрытий, то есть керамогранита и кварц винила. Как оно выполнено? Оно выполнено без порогов затерта силиконовой затиркой в одной плоскости сложность заключалась в чем это у нас кухня гостиная дальше у нас напольное покрытие как керамогранит и кварц свинил сопрягается еще между получается коридором и ванной и третье у нас получается место сопряжения это у нас входная группа и сам коридор основной вот суть сложности в чем получается если в зоне коридора и в зоне кухни у нас нет теплых полов и, соответственно, высота у нас примерно одинаковая, то в ванной комнате у нас еще заложен теплый пол под основание керамогранита, получается. И, соответственно, керамогранит, он с теплым полом чуть выше, чем в остальных помещениях. И нам пришлось учитывать вот этот нюанс, чтобы потом при заливке и укладке пола, получается, в кухне и в коридоре, высота у нас получилась везде одинаковая вот это расчеты на которые уходит тоже определенное время чтобы получить такой результат просто друзья всем спасибо за просмотр надеюсь данный видеоролик вам был полезен если так то ставьте палец вверху пишите свои комментарии я на них всегда отвечаю также не забудьте нажать колокольчик чтобы вовремя получать уведомления о новых видеороликах до новых встреч все пока